Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк, лайк, лайк! Здравствуйте, Китис спят. Здравствуйте, дочек! А почему еще никого нету? Я что сегодня одна буду? Да нет, сейчас я приду! Сама все увидит Что я увижу? А, мать, смотри!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 Конечно же, это кружечка, она салатового цвета, с бирюзовой крышечкой, или даже такой более синий. Мне очень интересно, что это за щенок. И... 1, 2, 3, 4, 5! И это... Ой, смотрите, какой он хорошенький! А какой нежный!